Всех приветствую! Меня зовут Александр Александрович, я руководитель компании SimGroup. Ну и начнем мы сегодня с мировых финансовых рынков. Мировые финансовые рынки. Рассмотрим с вами сегменты финансовых рынков, из чего они состоят и как с каждым из них работать. Некоторые рассмотрим обзорно, некоторые более детально. Первый сегмент мировых финансовых рынков – это рынок фиксированного дохода, друзья. Рынок фиксированного дохода – Fixed Income. Рынок фиксированного дохода состоит из многих инструментов. Это паевые инвестиционные фонды, фонды инвестиционные, которые торгуются на бирже. Это в первую очередь государственные казначейские облигации, а также корпоративные облигации. Но давайте во всем по порядку. Mutual funds – это так, так называемые паевые инвестиционные фонды, к которым мы, мы с вами привыкли. Чтобы вы понимали, что это такое, представьте себе, что я, Евгений, Андрей… Еще один Евгений Взяли и сложились э, Своими денежными средствами В один большой куш да? в, в одну большую структуру И вот этой структурой управляет Управляющая компания Которая приобретает акции Других компаний э, Облигации Совершает сделки на валютном рынке В интересах нас же В интересах пальщиков. Вот эта структура называется боевой фонд она закрытая, она не торгуется на бирже. Далее, ETF Exchange Traded Fund. Это похоже на по его инвестиционный фонд структура. Она повторяет структуру базового фондового индекса, о которых мы с вами поговорим чуть позже. Но Exchange Traded Fund торгует, торгуется уже на бирже. И ценообразование здесь открытое, да, то есть в начале дня. Этот индексный фонд может стоить одних денег в конце торговой сессии, других. Corporate bonds – это корпоративные облигации, которые выпускают крупные компании, да, ну, которые у всех э, на слуху. Coca-Cola, Sony, э, Hewlett-Packard и так далее. То есть можно купить вот эти облигации э, и э, зарабатывать на них. И но нас с вами будут интересовать больше всего government bonds. И прежде всего рынок фиксированного дохода это рынок государственных казначейских облигаций. Друзья, у меня к вам вопрос. Облигации какой страны рассмотрим? Ну, какие. Есть варианты. Демократическая республика Конго. Да, можно. Демократия, да, я говорю, жене, что. Слушай, мы поедем, в общем, следующее наше путешествие это Демократическую Республику Конго. Говорит, нет, ты что, Африка? Я говорю, ты что? Название в самой компании. Ой, не компании, а страны. Демократия, там у них союз, все в порядке. Вот. Индия, США. Что выберем? США. США, почему? Ну тут несложно, да, был выбор. Ну, потому что они самые друзья надежные за всю многолетнюю историю по этим компаниям, по этим облигациям никогда не было дефолта. А во времена Великой депрессии в 30-х годах они просто эти облигации не выпускались для того, чтобы э, не обманывать э, вкладчиков. Таким образом, каждый крупный инвестор, институциональная организация понимает, что покупая облигации США, она всегда получит э, деньги обратно плюс э, какой-то процент сверху. И э, облигация, по большому счету, что это такое? Это денежный займ, да, который выдает государство и обещает нам, помимо того, что вернет какие-то деньги, еще начислить определенный процент. У каждой страны есть свои собственные облигации. И везде разная доходность. Вот Мы с вами решили, что мы рассмотрим облигации США и давайте с них как раз и начнем. Облигаций, как вы видите, несколько. Да? Есть краткосрочные облигации. US Treasury Bill. Минимум облигаций сколько они стоят это 1000 долларов приобретаются они по дисконту у них нет фиксированной доходности как у среднесрочных и краткосрочных то есть можно условно купить облигацию за 950 долларов а в конце определенного срока получить свою тысячу то есть априори человек понимает покупая по дисконту он в конце намеченного срока получит номинал 4, 13, 26, 52 недели, друзья. Следующее, Treasury Notes. Treasury Notes это вообще очень крутой индикатор для американской экономики. И если вы зайдете на сайт Wall Street Journal, то там Treasury Notes десятилетние именно публикуются в самые -самой, самой шапке сайта. И они являются индикаторами американской экономики. Чуть позже вам покажу, да, как можно это все дело считывать. Эти облигации уже купонные. Если, если мы говорим о краткосрочных облигациях, они не купонные. То есть в казначейском реестре просто делается запись, что такой-то человек такой вото числа купил такое-то количество облигаций. Вот, то эти уже купонные, уже есть определенная бумажка, на которой написано 1000 долларов. Вот и они уже физически да, существуют. Соответственно, срок погашения 2, 3, 5, 7 или 10 лет. А доходность варьируется от 2 до 5%. Вроде бы, ну, в год, да. Вроде бы немного, но мы сейчас с вами поговорим, почему именно такая доходность и для чего этот рынок существует. Treasury bonds это долгосрочные облигации. Вот они от 30, друзья. Лет. Можете себе представить? 30 лет. Вот это вот инвестирование, да, долгосрочное. прям очень серьезно. И они тоже, конечно же, купонные. Есть облигации, защищенные от инфляции и так далее. Но смысл следующий. Вот давайте я вам задам вопрос. Доходность от 2 до 5%. Это много или мало? Мало. Ну, конечно, мало, да, для того, чтобы просто вот... Прям серьезно на этом заработать. Так это же в год, да, это как банки по большому счету дают. Но рынок, как мы э, с вами поняли, скала, да, с ним ничего не произойдет. А какая инфляция в США в год? Кто знает? 2%. Даже не дотягивает 2%, да, где-то 1,7%. По итогам 2018 года инфляция 1,63%. То есть... Э, эти облигации буквально только-только покрывают эту инфляцию. А давайте разберемся, кто их покупает. Кто покупает облигации? Другие государства их покупают. Крупные пенсионные фонды, ин крупные институциональные организации. Ну что, вы понимали? А вот. Как вы с вами определились уже, да, что облигации это займы, да, то есть э, займы и кредиторов. Кто больше всего, какая страна больше всего покупает облигации из США? Китай. Китай, да, можете себе представить, больше 1,2 триллионов долларов. На втором месте. Япония. Япония 1,1. и один. Вы прям готовились, я смотрю, да? Точно? Забрали <связывали> всю ночь, да? <связывали> Отлично. А наша страна, мы тоже постоянно говорим, вот мы купили облигации США, да? На каком месте? На 13 месте. Мы покупаем на 108 миллиардов долларов. Но ну, прежде всего, вот если разобраться какие облигации наша страна покупает, то прежде всего мы покупаем французские облигации, как ни странно, это 22%, 21% это приходится как раз таки на облигации США. То есть крупные инвесторы понимают, что инфляция в этой валюте такова, заработать я вряд ли чего-то заработаю, но в долгосрочной перспективе я эти деньги как минимум что сделаю? Сохраню. Сохраню. То есть этот рынок служит как средство сохранения капитала. Но, есть один момент. Этот рынок является еще таким ярким, очень индикатором состояния экономики. Если, я уже э, упомянул с вами, что самые пользующиеся спросом, да, облигации, это десятилетние э, notes, облигации, э, которые прям публикуются на сайте Wall Street Journal. Если по ним э, изменения буквально на сотые доли базисных пунктов, ну, то есть, вот сейчас вот по облигациям... Я вам сейчас поясню. примерно по среднесрочным аппликациям 2 там 56 там 70 например то есть процент да, доходность доходность вот и конечно же эта доходность не скачет там плюс один процент плюс 2 или минус 3 и так далее ну, минус 3 тут не получится да? меняется именно вот на эти вот тысячные доли буквально и вот это изменение очень сильно бывает, вносит в рынки движение, движение валют. И вот у меня к вам вопрос. Хорошо, представим, что среднесрочные облигации, ноутс, мы услышали новость. Сейчас доходность по ним повышается до 2,8%. Что будет с американским долларом? Он будет расти или падать? Расти. Почему? Почему? расти? Точно нет, расти? Нет, нет падает, конечно. А, его расти, конечно, будет, друзья, все правильно, все будет расти. И здесь прямая традиционная зависимость. Как только доходность по облигациям поднимается, в американский доллар растет, это о чем, о чем это говорит? Это говорит о том, что просто они большим спросом пользуются. Чтобы вы понимали, структура государственного долга США, а какой государственный долг США? Страна, которая больше всех должна всему остальному миру. Вы это знаете, Да. Да, ну сколько они должны, как вы думаете? <соединяющие> nee, это было в, в, в 2011 году. Сейчас они должны 22 триллиона долларов. И вот эти вот займы по облигациям составляют 60%, а вот где остальные 40? Кому они должны? Себе. Собственному населению. Все верно, да, и вот этот ком, он никогда, конечно же, не закончится. Да, у них растет ВВП. Если там в 2012 году ВВП был 17 триллионов долларов, то сейчас ВВП составляет в районе 19,6 триллионов долларов, да, примерно сопоставимо с структурой госдолга. Ну вот, с определенными цифрами мы с вами разобрались, двигаемся дальше. О, вот они так выглядят. Ребята, смотрите, специально для вас винтажную такую выбрал облигацию. Это облигация Treasury Bill от 69 года, 5-месячная, соответственно, 20 недель. И тогда она еще была купонной. Вот так она выглядела. И если вы хотите поинтересоваться, как они выглядят сейчас, они практически так же выглядят сейчас. Ничего не поменялось. Вот. Только другие цифры, другие даты. И вот человек получает вот такую вот бумажку. На, держи, дружище, 100 тысяч долларов.